Всем привет и добро пожаловать! Сегодня рассмотрим вторую часть пополнения библиотеки Game Pass на оставшуюся часть мая месяца. С каждым разом этот список все длиннее и длиннее, что не может не радовать. С вами Gaming Serge, приятного просмотра. С 18 мая на Xbox и PC стала доступна долгожданная, по крайней мере для меня, Snowrunner улучшенное продолжение серии Speed и Modrunner. Только наша задача не сводится теперь к перевозке бревен с точки А в точку Б по глухой местности, а действия будут разворачиваться более масштабно. В наши задачи будут входить доставки провизий в отдаленные места, бочки с топливом, строительные плиты, кирпичи а также различные специфические габаритные грузы. Помимо этого, нужно будет находить и вытаскивать застрявшие грузовики и пикапы. За год существования игра уже обзавелась огромным количеством модов, которые доступны не только для ПК-пользователей, но и для консольной версии. Крайне рекомендую проходить в копе. С 20 мая на Xbox и ПК появится The Wild at Heart. Красочное, нарисованное вручную приключение с примесью фэнтези, где игрок управляет двумя подростками, пытающимися спастись от невзгод. Их мир далеко не самый добрый, как может показаться на первый взгляд. Ночью гуляют страшные призраки, а днем можно встретить опасных монстров. Но герои не унывают. Для борьбы со злом они используют свои способности, собственноручные созданные предметы и спрителлингов. Последние представляют собой маленьких дружелюбных волшебных существ, которыми разрешается нам командовать. Меня очень заинтересовал данный проект, чем-то напоминает Don't Starve. Того же 20 мая на ПК добавят Secret Nightbor. Многопользовательская игра, события которое разворачивается между первым и вторым актами Hello Nightbor. В группе детишек предстоит добраться до подвала соседа и вызволить оттуда похищенного друга. А одному из них, исполняющему роль того самого соседа, нужно постараться заманить остальных в ловушке и нейтрализовать. Но для этого нужно сначала найти ключи, чтобы открыть замки на двери в подвал. Ключи разбросаны по всему дому в разных ящиках, коробках и прочих тайниках, а вам нужно рыскать по дому в поисках. Даже если остался всего один замок, дверь не откроется. Всего на раунд дают 15 минут, так что игра длится недолго. Серьезным недостатком проекта является отсутствие функции поиска игры вместе с друзьями в одном лобби. То есть игра вроде как идеально подходит для запуска в компании товарищей. Бегать одной командой и искать ключи все-таки веселее. Вот только вместе запускать поиск в лобби нельзя. Нужно лишь нажать одновременно на поиск и надеяться, что проект все-таки найдет вам одну игру. 21 мая для пользователей Ultimate станет доступна Нокаут City. Это вариация детской игры вышибала, которую скрестили с броулером. Пазовые правила просты. Есть две команды, которые бегают по карте, подбирают мячи и пытаются ими попасть в противника. Два попадания и игрок отправляется в респаун. Мультиплеерные матчи это главное развлечение. Реализовано все следующим образом. Игрок быстро перемещается по карте в поисках мяча. Заполучив последний, он может метнуть его противника, подгадав момент. Прицеливание автоматическое, а оппонент может среагировать и перехватить летящий снаряд. Впрочем, его можно обмануть, проведя ложный замах или перекинуть мяч другому члену команды. Если мяча поблизости нет, то игрок может сам стать снарядом, свернувшись калачиком. В этом случае его может подхватить напарник и запустить члена вражеской команды. Что из этого выйдет, увидим уже в ближайшее время. Того же 21 мая на Xbox и ПК появится The Coach Carp and Horse Fishing. Это симулятор ловли различных видов рыбы. Игра, посвященная страсти к охоте на то, что таится под водой. Преследуйте огромных рыб по всему свету и поймайте рыбу своей мечты. Вам понадобится стратегия, тактика и умение, чтобы поймать трофейную рыбу в каждом из водоемов, населенным 35 видами рыб. Тщательно выбирайте место для рыбалки в зависимости от времени суток, погодных условий и вашего снаряжения. Забросьте леску в воду и приготовьтесь к выбросам адреналина в сражении с этими изворотливыми созданиями. 35 видов рыб, 125 легендарных трофейных рыб, 5 уникальных местностей, усиленное течение, 100 предметов снаряжения от 20 лицензированных партнеров, сетевая игра и соревнования для любителей состязаний. Всем удачной рыбалки. 25 мая на Xbox и ПК вплывает Man Eater. В данной игре нам дают возможность оказаться в шкуре акулы. После водного пролога за взрослую акулу, геймплей переходит к ее детенышу. Он, точнее она, пока маленькая, но главное умеет плавать и делать смертельный кусь. Боевая система напрашивается на сравнение соус-лайк играми, по конкретным целям можно либо бить хвостом, либо кусать их. Разумеется, в акульи будни входит и пожирание людей. Гражданские лишь смешно убегают от громадной рыбины. За каждое действие и каждое сожженное существо акула получает опыт и ресурсы. Мясо, жир, кристаллы, мутагены. Именно прокачка делает Мэн Итер классной и мотивирует пылесосить все маркеры на карте. Получением каждого из 30 уровней рыба растет в размерах. Каждые 10 уровней происходит взросление. Сильно меняются параметры и облик. В зависимости от выбранных апгрейтов акула может получиться костяной, теневой или электрической, либо комбинацией из этих разновидностей. 27 мая на Xbox добавляется Conan Exiles. Игра с бросает игрока в открытый мир, где почти каждый встречный персонаж может пырнуть ножом в спину отравить или сломать кости. Если местные жители вас не прикончат, то это сделает особо кровожадные твари или знаменитые песчаные бури края изгнанников. Первое время будет сложно разобраться во всех особенностях и механиках игры. Типичный для всех survival игр момент, но через час-полчаса вы уже будете более или менее ориентироваться на местности и знать, где найти еду и воду. Далее нужно будет найти подходящее место для лагеря. Если в раз нас ограничивали в обустройстве дома, то здесь нам дают широчайший выбор различных украшений и полезных для выживания построек. Строить базу можно практически в любой точке мира, кроме лагерей NPC и близ подземелья. Можно сделать небольшую хижину у оазиса, тем самым обеспечив себя водой и древесиной. А можно обустроить форт в темной лощине непроходимых болот или джунглей. Так вас сложнее будет найти и разграбить другим игрокам. Размеры открытого мира в Conan Exile впечатляют. Это один из самых больших для исследования онлайн миров. Вишенкой на торте будет многообразие климатических зон и особых локаций. Их предстоит открывать на манер маркеров и Skyrim. Этот мир действительно интересно исследовать. Еще одной фишкой Conan Exiles является система рабов. Вы можете сломить волю каждого обитателя пустоши и заставить его готовить, убираться или воевать за вас. В зависимости от редкости, рабы различаются полезностью. Именные позволяют ускорять производство предметов и снижают их стоимость. Боевая система очень сильно отдает серии Dark Souls. Та же фокусировка на цели, те же атаки и комбинации, тоже комбинирование щита и факела с другими видами оружия. Ничего принципиально нового нет, сражаться в Conan Exile на удивление приятно же 27 мая на Xbox появится MechWarrior 5 Mercenaries. Игра начинается в 2015 году в разгар Третьей войны Наследования. Главный герой – лидер одного из отрядов наемников, потерявший отца в битве с другими псами войны, которые требовали передать им координаты какого-то там загадочного места. Месть – блюдо, которое подают холодным. Поэтому не удивляйтесь, если поиски убийц затянутся на долгие годы. Новичкам лучше знакомиться с миром боевых роботов и их пилотов с помощью соответствующей литературы. А сюжет MechWarrior 5 вряд ли станет в этом деле большим подспорьем. Он явно ориентирован на бывалых. Разработчики ничего толком не объясняют, подразумевая, что игрок и так в курсе текущей военно-политической обстановки. И ему не надо уточнять, чем одна модель меха отличается от другой. Зато моделей мехов здесь очень много, около полусотни. Если считать модификации, то это число может увеличиться в несколько раз. Легкие разведывательные и тяжелые стурмовые. Обычные и редкие, древние и современные. Роботы на любой вкус и цвет. Ограничения для каждого сражения минимальны. Это требуемый тонаж и количество мехов в отряде, которые здесь называют ленс. Воевать можно максимум в вчетвером. Соответственно, имеется кооператив. Можно играть как в сюжетной кампании, так и в отдельных миссиях. В остальном, это та же одиночная игра. 27 мая на ПК добавят Slime Rancher. Это аркадный симулятор ранчера. Игроки должны заниматься контролем популяции слаймов, разведением новых, гибридных видов, а также борьбой со злыми слаймами, которые иногда получаются из-за различных ошибок. Игроки также могут построить специальную лабораторию по изучению слаймов, Заняться поиском сокровищниц, а также попытаться расширить свою территорию, если хватит денег. На этих территориях можно устанавливать дополнительные загоны для слаймов, тем самым увеличивая свой доход. Ну и количество проблем, конечно. Добавить особо здесь нечего, поэтому двигаемся дальше. 27 мая на ПК можно будет поиграть в Solasta Crown of the Magister. Это добротная, довольно хардкорная. Спорная ролевая игра, которая является дотошной адаптацией настольной ролевой системы на ПК. Насколько это вообще возможно в настоящее время? Любая ролевая игра начинается с создания персонажа. Саласта Крон of, of the Magister не исключение, и представляет нам неплохой редактор настройки персонажа, довольно близкий к заполнению листочара при настольных посиделках с живым ведущим. Завязка сюжета не слишком оригинальная. Древняя империя эльфов, бойки, демоны, порталы, из которых пришли люди и прочая нечисть. Катаклизмы, которые превратили прекрасные цветущие земли в дурноземье, куда регулярно отправляются экспедиции авантюристов за ценными артефактами давно ушедшей эпохи. Разумные расы объединились в некое подобие союза, чтобы противостоять всяческой нечисти, лезущей из проклятых пустошей а наши приключенцы поступают к этому союзу на службу. Как это часто и бывает, простое задание выливается в целую цепочку событий, где нам придется испытать на своей шкуре и враждебную магию, и когти бести, и дворцовые интриги. Боевая система пошаговая, максимально приближенная к настольным правилам. Есть число клеток, на которые можно походить, имеются проверки умений и спас-броски. Игра постоянно подталкивает к применению логики и нестандартному мышлению. Противник умеет лазить по стенам и потолку, достаточно выстрелом вывести его из равновесия, а дальше гравитация делает свое темное дело. Графика в игре есть, анимация и общая графическая составляющая не заставляют с воплями выброситься из окна. Камера, к слову, занимает традиционную изометрическую позицию, и ее можно с легкостью настроить на свой вкус. 27 мая на ПК появится Spellforce 3 Soul Harvest. Действие происходит в фэнтезийном мире. Серия Spellforce уникальна тем, что в ней можно одновременно получать удовольствие от интересного ролевого приключения и посылать целые армии на войну, управляя каждым юнитом по отдельности. Ролевая составляющая заключается в прокачке персонажей, которых может быть сразу несколько главному герою по ходу компании то и дело присоединяются интересные личности. Правда, со временем их становится слишком много, поэтому перед боем приходится выбирать команду наиболее подходящих персонажей. Также с ростом уровня появляется возможность улучшать характеристики персонажа, вроде силы, ловкости, ну и так далее. Ничего нестандартного. Влияют они на показатели урона и здоровья а также на качество предметов, которые можно добавить в экопировку. Помимо походов по картам, в компании нескольких героев нередко мы будем сталкиваться с необходимостью возведения военной базы с последующим захватом окружающих территорий. Строительство тут стандартное, как в любой простенькой РТС. Для добычи ресурсов используются отдельные постройки, они могут находиться как на главной базе, так и на аванпостах. Аванпосты разбросаны по всей карте. Контролируя их, можно управлять отдельными секторами. В рамках этих секторов разрешается строить свои здания. Сложность в том, что ни в одном из секторов нет одновременно всех необходимых ресурсов. Поэтому мы должны будем тщательно продумывать, на каких аванпостах лучше построить больше добывающих зданий, а на каких установить оборонительные сооружения в виде башен. Что касается юнитов, то в первых миссиях мы имеем доступ к самым базовым. Так называемому миссу. В дальнейшем будут открываться более профессиональные элитные бойцы. Озвучка, да, она здесь только на английском языке, но ее качество приятно удивляет. Персонажи не просто проговаривают свой текст, а делают это эмоционально. На фоне приятной музыки это создает ту самую атмосферу классических RPG, в которых мы зависали в середине двухтысячных. х ну а теперь кратким списком пройдемся по тем играм, которые покинут Game Pass в конце месяца. Такой вот список нас ожидает. Торт или мимо? Напишите в комментариях. Для меня из вышеперечисленного списка в первую очередь интересны будут Сноураннер, The Wild Up Heart и Spellforce 3. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр, ставь лайк если видос понравился, подпишись на канал и до новых встреч. Пока!